Ой, сынок, стой. Я ж тебя узнала. Ты этот популярный. Да ладно. Это ж ты тот, который Шурыгин. А, нет, вы ошиблись. Сынок, купи фруктов, у меня немножко осталось. Так вот у вас же целый прилавок. Так это не мой, я присмотреть пришла. Ну, ладно, давайте. С тебя три шестьсот. Сколько? А ты думаешь, легко она нас вырастет в наши зимы? Я еще вам маракуйю не посчитала. Так это же не ваш прилавок. Кто сказал? Я брать это не буду. А-а, бич. Короче, бабка разоралась на весь рынок, что я насильник, что мне по телевизору показывали. Так что, будем набираться витаминов. Весна же. Ух ты! Классно! Такой реакции ты ожидал? Живи сам свои фрукты! Батан, будешь? Мандарин, что ли, съесть? Ну да, пожалуй. Хрена себе, чувак, тебя разнесло. А я говорила, что это все печенье с чем по ночам и сидящий образ жизни. О, сходишь со мной завтра в школу. Я буду о тебе реферат по биологии писать. Это все из-за этих фруктов. Мандарин сделал меня гигантом. Значит, что-то может и уменьшить. Киньте мне яблоко. Никогда не думал, что скажу этого слова, но. Охренеть! <плес> ого! Ты такой мелкий, прямо как прыщик у бота на пятке! Как ты узнала? А ого, брань, ты такой мелкий! Как это возможно? Блин, кто-нибудь скиньте мне дольку мандарина! Давайтесь, кто из вас? О, Нина, твой фасольный суп просто чудо. Мне не повезло. Ты тоже давай пробуй. Что там пишешь? Груша. Ну, груша, видимо, обычная. Сейчас я схожу, рыбок покормлю. Без меня ничего не ешьте. Ну хоть это. Извините, что так долго. Пришлось алгебру по пути доделать. А я еще попробую. Ананас. Хоть бы батану попалась суперсила, вот тогда бы я с ним точно замутила. Мы бы целыми днями дрались с ним наравне. 7 миллионов подписчиков, 7 миллионов подписчиков, вот будет 7 миллионов, тогда я точно. Ну что ты замолк? Что чувствуешь? <пускай> а, -а, а. Ну вот она нас точно обычный. <к <к <adulthood> а ну-ка. Так, надо думать о чем-то другом, чтобы она ничего не заподозрила. Хм, пожалуй, вспомню то, что было на той кассете. 7 миллионов подписчиков, это же на миллион больше шести, 7 миллионов. Да, на нас правда левый. <сиот <Mythos> <сиот <neupe> Оливия. <сиот <novel> <сиот <торгов> это ты кистила. Ну нахер. Ладно. С моими руками! Ну нахер! <звук> <звук> Кажется, теперь я могу управлять железом! Ура! О, супер зрение! Можно теперь кино из туалета смотреть! Супер скорость, супер скорость! Супер скорость, супер скорость! Мама, смотри, я могу управлять железом! Пожалуйста, тут эти твои молекулы видно! Вы же ищите самый убогий сценарий к своему богу шоу. Кажется, у меня есть претенденты на выпуск. И кажется, это даже не постановка. Супер скорб Эй, придурки! Вы чего тут то не моете? Так можно не только гульные схватить, но и кони сдвинуть. <связь> <связь> Мой живот! Я сейчас. <связь> Вот она! Настоящая суперскорость. Оливия <смех> <смех> скончалась в возрасте 16 лет от заражения микробами из немытых яблок. Пожалуйста, будьте бдительны. И мойте срамные фрукты после магазина! Бич! Хей, hey, если тебе понравилось это видео, ставь ему лайк, а также подписывайся на канал, чтобы не пропустить самые новые видео. Яблоко, а? яблоко, яблоко, яблоко. Ой-ой-ой, ну нафиг, пойду-ка я отсюда. А? <смех> М -м, яблочко.